Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей. Записываю очередное видео по заработку в интернете. Проект называется ⁇ Киты инвестиций ⁇ если переводить с английского. И сегодня я расскажу, как на нем можно зарабатывать. Покажу свой личный кабинет. И давайте пробежимся быстренько по сайту, посмотрим, что здесь. Здесь можно тремя разными способами заработать. Это партнерский, партнерский заработок, представительский и, разумеется, депозитный то есть инвестировать в этот проект и получать проценты проценты какие у нас проценты от 5 до 15 процентов в день вы будете зарабатывать от вашего вклада а давайте быстро пробежимся допустим вы инвестировали 100 долларов как пример под 5 процентов разумеется вы будете в день зарабатывать 5 долларов за месяц 150 то есть в первый же месяц окупите и Выйдете в плюс на 50 долларов. За 6 месяцев это будет заработок 900 долларов. Но а, расскажу фишку, крутую фишку этого проекта. Допустим, а, вы инвестировали, и у вас есть лишние деньги, а 500 долларов. Но уже не по 5%, а по 10%. Здесь можно да, от 501 доллара. Давайте посчитаем 501 а, по 10%. Будете получать в день 50 долларов а, за месяц 1625. Но смотрите, что можно сделать. Подождать два дня, а, забрать свои 500 долларов, и которые у вас накапали, а, 100 долларов их а, сделать реинвест. То есть оставить на, ре, на реинвест 100 долларов, а 500 долларов вывести. То есть это классная штука. И потом вот эти свои 100 долларов инвестировать по 5%. Сейчас я вам покажу на калькуляторе по 5% и чисто а, пассивный заработок ваш составит, ну, как я говорил, 5 долларов, 155 долларов, а, да, получается 155 долларов за месяц, вообще ничего не делая. Это очень прикольный заработок, компания надежная, а, количество участников 37 304 участника, инвестировано, я тут не знаю, уже сбился с цифр, 34 миллиона или может я не на миллиарды уже но ну, миллиона давайте считать выплачено 10 340 инвестировано 34 883 последние депозиты и последние выплаты компания надежная здесь можно почитать о ней также они торгуют на биржах а, в гонконге здесь у них капитал на бирже как они пишут 3900 биткоинов. сейчас знаете один биткоин стоит а, порядка 10 тысяч долларов у них на бирже 3900 также они торгуют на второй бирже, здесь тоже в Гонконге, 470 биткоинов у них. Ну и давайте отзывы инвесторов, партнерская программа, сам директор компании. Здесь можно пробить вообще всю компанию, можно зайти на сайт регистрационной палаты Англии и просто пробить вообще по фильтрам компанию, сотрудников и так далее. Здесь в PDF можно все это скачать и посмотреть все, всю документацию. То есть проект надежный, я с ним знаком более четырех месяцев, а, но активно где-то начал зарабатывать а, неделю назад, то есть первые мои инвестиции. Так, давайте зайдем в личный кабинет мой. Как видите, активный депозит у меня на 224 доллара, сколько всего заработано и сколько а, я вывел. вывел 18 долларов 57 центов. А последняя выплата у меня была... Давайте я покажу, что проект платит. Потому что некоторые всегда... Так, вот у меня 13 августа, то есть два дня назад была выплата. А там 7 долларов 13 центов я заказывал. А и, разумеется, вот здесь подписано, что мне на pr кошелек пришло от этой компании. То есть компания платит, все нормально. Перейдем дальше. То есть как инвестировать заходите, регистрируетесь, потом нажимаете кнопочку инвестировать с платежной системы, с которой они работают выбираете биткоин а то есть а, криптовалюты разные, там Perfect Money, пэйер кошелек рублевый, долларовый а, даже евро можно яндекс деньги, киви кошелек и так далее, выбирайте проценты в сутки, которые вы хотите инвестировать так, пер переходим обратно так, зайдем в раздел ⁇ Активные депозиты а, ⁇ и покажу некоторые фишки, которые можно здесь сделать, а, в котором я вообще в проект не вил. Как видите, первая моя инвестиция была в 144 доллара, а вторая 80 по 5% в сутки. То есть я где-то сейчас зарабатываю 11,67 долларов а, в сутки. Это больше 1000 рублей. В общем, прикольно. А, чисто на пассиве без приглашения, но сейчас, я, разумеется, я партнерскую ссылку вставлю, а, под этим видео она будет. Но, в принципе, вообще на пассиве можно зарабатывать, каждый день начисляется мне по 11 чем-то долларов. И смотрите, как можно сделать в этом проекте. Допустим, в статус заходите, и можно сразу с депозита снять, то есть вы хотите этот депозит забрать, то есть 144 ну, 44 оставить, а 100 снять сразу же досрочное снятие, то есть 44 останется, а 100 уйдет а, к вам на выплату, вы сможете а, заказать выплату ну собственно и все, смотрите, у меня уже а, 13 начислений по этому а, депозиту а, и когда сделал, 2 августа я а, инвестировал ну да, где-то две недели прошло чуть меньше ну в принципе и все вот такая также партнерская программа я уже говорил, да, трехуровневая она ну и можно стать, разумеется, если у вас есть крутой сайт с большим трафиком, представители этой компании, там уже деньги побольше вам будет капать. Вот такой прикольный сайт, на котором можно зарабатывать, ссылочка будет в описании под этим видео. Спасибо что за просмотр, всем больших заработков, всем удачи, всем пока.